Сегодня 1 июня. Хочу показать результат. Вот такая коробочка. Значит, это черешки лилии. Значит, салфетку постелил, потом черешки отломал от луковицы, разложил их вот таким вот образом. Вот таким вот. То есть салфетка идет. Потом вот так я их разложил. Сверху еще салфеткой накрыл и залил водой. Сутки они стояли. Потом воду слил, закрыл вот так вот. И они месяц стояли. Вот сегодня ровно месяц. Вот в таком прекрасном состоянии они находятся. это воду сейчас залил, чтобы не пересыхали. У них есть корешки вот такие вот. в а других нету Сейчас на прорастание то есть мне нужно не, не только, чтобы луковицы появились, но еще появилась какая-то ботва. Вот такой пластиковый стакан. Ну, литровый, да? Дырочки тут. Здесь, значит, два пальца иголки. Вот для дренажа. Тут перегной мне привезли. Значит, ножом делаю вот так вот. Углубление вот такое. И уже ориентирую, корешки вниз а вот эти вот отсюда же появятся ростки сажу вот так ориентирую вот так вот сажу земля мокрая предварительно смочил вот. потом это все засыпаю и глубоко зачем мне нужно просто увидеть что они дали ростки. И потом еще проливая для того, чтобы там все равно воздух. Вот. Он обжалась. И будет контакт корней с перегноем. Много насыпать не надо. Потому что, чтобы легче было пробиться. Это же не окончательная посадка, просто проращивание. Вот видели, сколько там луковичек. Вот с каждой луковицей вот такая вот выйдет куриное яйцо луковица должна быть а потом я буду делить естественно вот сейчас еще сверху пролью ну, буду ждать результат вот еще не делал вот они мои вообще для меня лилия это самая такая ну то есть моё знаете хоть получается что-то что я с ними не делаю оно растет оно растет и тем более ну смотрите купите одну луковицу да, лилии потом уже из них черная сколько можно выйти можно даже ее не проращивать просто побольше взять чтобы было больше черешков и вот так вот на проращивание между двух салфеток и через месяц у вас такой результат будет единственное проверяйте чтобы салфетки были влажные вот, важно салфетки. И температура была, ну, примерно там не было плюс 20. Ну, сейчас лето уже, ну, как бы тепло, не зима, поэтому ну, проблем нету с этим. Что интересно и важно, что каждый черешок дал э, вот эти вот детки. Каждый. А дальше что? Дальше происходит что? Земля влажная, я сажу, но она может пересохнуть, поэтому здесь желательно пакет, и не снимать его, чтобы вообще влага никуда не уходила. Здесь-то они вот в мокрых салфетки, а здесь-то нету. Второй вариант. Тут на одних корешки есть, а на вторых нету. И что? Ну, можно подождать, пусть они там полежат, пока корешки не пустят. Можно посадить. И можно завернуть ее в мокрую салфетку и тоже посадить в мокрые салфетки. А можно каждый черешок, только что отломанный, без этих, без детков, просто завернуть в мокрую салфетку и посадить сразу в землю. Это как вариант. Еще хочу заметить вот... Эти более-менее так нормальные. Ну, не то, что более-менее хорошие. Эти самые черешки. Вот. А вот один загнил. Вот он загнил совсем. Но при всем, при том, где то он дал. Это вообще удивительно. Я же процентов, сто процентов Ни одного нету. Что без, без всяких. И этот вот он Просто немножко запоздал. Тут видно, он тонкий, меньше питательных веществ, меньше сил. Поэтому... Вот. Так что, если еще проговорить, вот на одной есть корешки, на других нету. Ну, можно где корешки есть садить в землю. А где нету, ну пусть дальше в салфетке как бы более такие нежные условия. Наверное, более легче им в салфетке корни выпустят чем в земле. Ну не в земле, а в перегной. Почему? Перегной, а не земля я использую. Потому что перегной не может пересохнуть. Земля может стать пересохнуть, и как кирпич. А этот никогда. Перегной. Никогда. Вот поэтому земля должна быть рыхлая. Вот такой окончательный вариант я в теплице. Хотел сначала просто вот так вот пакет одевать, но это слишком долго. Так вот. Снял, нету ростов, одел. Это же. Ну, можно можно и так можно и так вот, когда роски появятся конечно нужно одевать чтобы они росли тут была воздушная подушка что это дает от пересыхания почвы вы знаете вот можно с утра зайти и все нормально потом отвлектесь она пересохнет вечером зайдете она сухая мне это нафиг не надо и еще вариант вот это вот черешок заворачивать в, в салфетку все-таки до окончательно того чтобы корни проросли мне не нравится это земли много насыпал не тут как вариант <связать> можно заглубить ее это я в теплице почему в теплице потому что сейчас у меня температура земли плюс 20 можно конечно ее заглубить но то время уходит она и так тут 20 вот я вышел можно можно на сделать вы понимаете если вы нагрядку вот так вот поставите просто поставите температура на плюс 34 ну она, ну, конечно нагреется конечно нагреется если даже не больше ну хотя бы 34 это уже много Поэтому нужно ее утапливать в землю. А температура в земле, вот так я втыкал, плюс 21. Так что вполне нормально. Можно туда утапливать заподлицо. Или насыпать чем-нибудь опилками или что засыпать. Но вот так вот не поставишь уже на огороде. Вот. И второе нужно, конечно, чем-то укрывать. Для чего? У меня что-то теплица, он укрыта. Синий полох. Ну, нормально. Во всяком случае, я пока доволен. То, что у меня температура в апреле была уже плюс 45. К чертовой матери. Что тут все горело. У меня сгорели эти самые георгины. Вот. А сейчас нормально. Выше 32 не поднималось. Вы скажете, это много? Ну, я извиняюсь, если на улице плюс 30. В теплице плюс 31. Это нормально. Нет, это, это именно нормально. Это пойдет. Не то, что за 40 зашкаливало. Вот, буду ждать результат. Это, конечно, так не пойдет. Ветер дунет. Или зайдешь, заденешь, и она улетит. Земли много. Надо вот так было. Ну, просто пакет одену, да и все. Вот такой вариант. Мой метод. Вот в будущем я их буду делать все вот так, как здесь. То есть, одевайте пакет. Будет ростки прорастать. Вниз низ сжал потом вот так вот накрутил чтобы она плотно обжалась и вот где накручено, в землю вот так вот вдавили и все, и она никуда не денется даже если тут будет гулять ветер от проветривания ну, чем надо все, по нормально будем ждать результат вот как вот здесь примерно да? вот начало вот такие вот росточки я думаю, через месяц у меня будет. а там смотрите ну вот, ты представляете, одна лилия меня... Я все перепутал. Усакоросло, типа вот такого. Вот, или вот такого. А другая низкоросла, 25 сантиметров. Вот я не знаю, сколько тут сантиметров, но она уже вон... Три бутончика. Тут один почему-то бутончик. Но они, я не знаю, при таком росте уже бутоны выкидывают. Это вообще... Ну, вот тут у меня три варианта земли. Это вот кедровая шелуха. Это перегной. Это что такое? А, это иголки из леса. Иголки из леса перепревшие. Вот говорят, лилия э, любит хвойный опад. Вот ну, это чисто... Просто лежала куча иголок. Я снизу взял, где там перепрела. И чисто в них поставил. Только. Ну, это кедровая шелуха. Тоже много микроэлементов. А это вот перегнуть, это самое простое. Даже деньги есть. Заказал по телефону. Через газетку. Привезли кучу высыпали. Все. Единственное, что можно обзвонить, посмотреть, кто дешевле. Нет, а лучше всего пойти вот на автостанцию, как у нас. Там иногда машины стоят, ждут желающих. Прийти уж конкретно посмотреть. Посмотрите, что там за перегной такой. Ну, попадались куски шифера, было такое, камни, какие-то части досок. Не, ну, много стерни. Ну, собственно, мне и нужно. Я, собственно, перегной брал под картошку и специально завожу туда. Раньше траву завозил вот такую траву свежескошенную. Вот. Потом понял, что это все ерунда. Трава буквально через неделю.